Давай-давай. Сейчас утащим. Давай его уже таскал. А. Куда её потянул-то? А? Куда Это плавались? твоя газель, мужик. Да, ты ублюдок, моя. Газель поломал? Да, Нифига